по наполнению вот, пакетик открываем вот там ну, вот вот такое наполнение это где-то вот так вот если смотреть весь пакет на глаз если мерить вот столько там кофе когда так он открыт, он поменьше как бы по наполнению когда он соответственно, побольше вот так работает делает вот такой шов азот там тоже есть показывает пока 8 штук в минуту ну это из-за азота вот наполняюсь